Рекламная пауза, а пока вы будете ждать мои новые видео по тайне горы Чилиад, взгляните на канал моего единомышленника Флекса, я уверен многие о нем знают, он тоже делает правдивые и насыщенные видео по Тагаче. недаром на его канале уже более 50 тысяч подписчиков, ссылка в описании. Ребятки, привет! Я знаю, видео уже не было недельку, но что я мог сделать? Я заболел, причем конкретно заболел, и до сих пор нахожусь дома и не хожу на работу. И даже если я дома нахожусь, почему я такой козел не делал видео? Да потому что вы слышали мой голос, он такой ужасный сейчас. Да, но во всех других видео был не менее ужасным, но сегодня он еще более ужасный. Ну ладно, тавтология вот вышла. Вы здесь ради ДКЧ, правильно? Так вот, получите свою дозу. Все больше и больше мы находим некоторые подсказки, которые приведут нас к главной тайне. И нынешние подсказки я нашел в культе альтруистов, естественно, в новых обновлениях, которые вышли. Мы все так же ищем джетпак и продвинулись, ну, наверное, процентов на 20 из возможных 100. Ну Да ладно, возможно мы не найдем этот джетпак, а мы найдем какое-то секретное обновление, или секретную машинку, или что-то еще типа такого. Как я в прошлом видео говорил, новое обновление было только для онлайн версии и все, что добавили, это тарелку, лифт и рацию. После того, как я сделал такое предположение, что НЛО добавили специально для онлайн-версий, почти все, как вы там называете, тгчшники решили, что моя теория самая топовая, и сделали точно такое же заявление. Ну да ладно, как я и всегда говорил, мне не важно, что вы говорите, даже если вы заявите некоторые части моего видео пускай главное чтобы нас это приблизило к нашей конечной цели кстати по поводу тарелки это очень интересная информация это не новые текстурки для тарелки которая лежит на дне океана как вы считали все во-первых потому что она меньше во-вторых потому что она для онлайна естественно вы можете сказать что говорим какой-то бред но вспомните все обновления для ката онлайн сначала мы находили новые костюмы и новые машины или же мотоциклы а после где-то примерно через патч или два выходило обновление также сейчас происходит. Добавили костюмы, добавили НЛО, наверняка новый патч для онлайна скоро выйдет. Кстати, один из логочайщиков, Робби, умудрился заспавнить новое НЛО. Сейчас я вам покажу небольшое видео, плюс добавлю ссылку на его канал. Как вы видите, они очень похожи. Естественно, нету логотипа FBR. И это совсем не похоже на тарелку, которая лежит на дне океана, правда? Но я думаю, я вам уже надоел с этим НЛО, да? И давайте тогда сразу перейдем к следующей весьма очевидной, просто очевиднейшей отсылке в GTA, которую почему-то все обходят стороной, или даже как бы так лучше сказать, просто не хотят говорить про нее. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вспомните, что нарисовано под убежищем этих больных каннибалов. Да, там очень много разных символов и знаков, а также написано во славе Солнце. Каким-то Дарк Соусом попахивает, да? Но и сейчас не об этом. Там много надписей, а-ля «Благодари Солнце» или «Восхваляй его», или же «Поклоняйся Солнцу». Но как это сделать? Есть теория, что при солнечном затмении мы должны заниматься йогой, так как культ альтруистов именно там достигал просветления. Но это лишь теория. Плюс это связано с одним из моих видео про солнечное затмение. Я уже вам говорил, что мы должны дождаться Солнечного или лунного затмения Только я так и не понял зачем Но вот видите, все выстраивается в логическую цепочку Нам нужно лунное или солнечное затмение Плюс нам нужен коврик для йоги Для того, чтобы позаниматься ним. Ах да, помните, как нам говорили, что стоя на горе Чилиад Или стоя на вершине лагеря альтруистов Мы можем увидеть глаз? Ну, сейчас вам покажу небольшое видео Так вот, под горой альтруистов также написано «Узри глаз». Когда я увидел это граффити, я сразу испытал некое чувство и не напрасно. Я уже видел часто этот символ на ветряной ферме, там где большие вентиляторы, ну вы помните, да? На каждом из них такой знак. А еще вот здесь. Как я вообще на это попнулся, а? Да мне просто помог зарубежный друг, который также расследует эти тайны. Я про него уже говорил в одном из видео, и он дал добро на продолжение таких роликов и помощи друг другу. Так вот, на этом логотипе мы увидим надпись «Общественный вход». Посетители должны одеться под коду а также иметь пропуски в... И тут обрываются слова Но опять же, они не уточнили на этой вывеске В какой промежуток времени они могут входить в это здание Вы можете сказать, что я несу какую-то чушь Но подождите, посмотрите вот на эту вывеску Хоть тут сказано про время, но тут они сделали ошибку в двух словах. Как вы видите, unauthorized должно писаться немного по-другому. То есть, они ошиблись в одной букве. И что мы видим дальше? Surveillance должно писаться как Surveillance. На самом деле, тут очень много разных логотипов и возможно с неправильными буквами вы должны сложить какое-то слово. Сразу говорю, это слово не будет состоять из трех букв и вы не будете посылать меня туда. Ну, пожалуйста. Для начала охладите свое трахание и мы продолжим. И теперь давайте перейдем к электростанции, которая также имеет такой вот символ. Но почему мы именно тут, как говорил мой англоязычный друг, такого он еще нигде не видел на карте, а также не слышал таких звуков? Че это? огромная мать его тараканы? А как это связано? Тараканы горячие лет. Возможно, мы в горячий лет найдем огромного таракана. Возможно, это никак не связано. А возможно, это прямая ссылка к лагерю альтруистов. Я пробовал проследить за этими тараканами, но они вечно куда-то исчезали или же бежали быстрее меня. Ах да. Все электростанции находятся на востоке, там же, где и восходит солнце. Возможно, вы скажете мне, что я странный. Но на горе Джисая есть коврик для занятия йогой. Вот там-то нужно и заниматься йогой. Да. И вославлять солнце? Это рабочая теория, да один из моих подписчиков эдуард илютов показал мне очень интересное видео по поводу нового костюма он издает похожие звуки на звуки от space докера чего бы это значило да хрен его знает я пока что сам не понимаю. Давайте подведем итоги. Как я говорил, все связано с солнечным или же лунным затмением, и я хочу, чтобы мы все активизировались и попробовали заняться йогой на горе при затмении. Пока что у меня все, я знаю мало информации, но я стараюсь все тестировать, даже пока болею, даже с температурой. Спасибо вам за лайки, это действительно поддерживает меня делать новые видео, и давайте попробуем опять набрать 100 лайков. Буду вам очень благодарен, и вы меня заряжаете энергией на целый день. Серьезно. Все, всем хорошего дня. Радите свое трахание и не злитесь. Пока-пока.